Генератор водородной воды Piano 2000, портативный. Первый ролик в формате распаковка на моем канале. Уверен, что, скорее всего, и последний. Записываю его чисто для себя, для истории. Весь последний месяц я искал себе хороший генератор водородной воды. Прочитал достаточное количество различных отзывов, рекомендаций. Изначально хотел купить не этот, хотел купить... Хелоби, но сайт почему-то перестал э, этого бренда быть доступен. Хотел купить более дешевый вариант китайский. Э, такая красивая, стильная, умная бутылочка с приложением, которое отслеживает, какое количество воды вы пьете. Но не нашел никакой информации о том, какая вода получается после этой умной китайской бутылочки. Вот это корейский генератор. Он во всех рейтингах, но ну, во всяком случае на момент записи этого ролика присутствует, в первой десятке. О нем все хорошо отзываются. Здесь новая технология, новая мембрана, и все о нем отзываются хорошо. Но только поэтому и купил. Купил его на Wildberries, подождал, когда цена, естественно, с два раза увеличенной упадет до нормальной, еще немножко подождал, но ну, и купил его. Ну, по нормальной цене, за 16 900. Пришел он вот таким вот образом. Прямо показывал вам коробку, как она пришла мне в свой Без всякой упаковки. Был, мягко говоря, даже удивлен, даже ни во что его не завернули. Коробочка, ну, обычная коробка. Вот, кстати, смотрел распаковку китайской умной бутылки. Там более такая стильная, подарочная коробка. Это обычная коробка, мы не знаю обувь такую продают. Голограммка присутствует, вот видите. Код, вроде бы запечатано все. Сзади на буржуазном языке его характеристики. Почему именно генератор водородной воды? Потому что самый хороший период в моей жизни, когда мне со здоровьем было все окей, когда я пил именно правильную воду коралловую. Надеюсь, этот генератор тоже прибавит мне здоровье. надеюсь очень Итак, вскрываю сейчас аккуратненько вот тут вот взрежу вот ну, прям все для истории Так, вскрываю вот что у нас внутри еще одна дополнительная мини коробочка какой-то умный сертификат а это гарантийный талон но он уже кстати на русском языке довольно интересно скорее всего пакуется это в россии ну, более подробно разберусь потом расскажу опять же инструкция опять на русском языке портативный генератор водородной воды руководство ну, в принципе двухтысячный сейчас мы посмотрим где то читал чем они должны отличаться от первой версии тысячной вот руководство, ну и вот так вот внутри все так по большому счету скромненько, да? Что у нас тут есть? У нас есть стандартный USB кабель для зарядки, которых у меня достаточно много. Я, кстати, вот, кстати, читал отзывы что двухтысячники имеют вот не круглый, а именно вот такой микро USB разъем, поэтому вроде бы как и писали. Вот сам генератор, видите, ничего тут такого ну, Мега-естественно, достаточно тяжелый. Вот. И колба. Стакан. А, ну, прям класс, доволен. Ну, как раз для того, чтобы разок выпить. Если верить, опять же, инструкции, которые я читал, где-то за 2-3 минуты а, этот стакан получается хорошая, правильная водородная вода, которая легко усваивается организмом выводит всякие заразы из наших организмов. И опять же в описании сказано, что он работает с обычной бутылкой. Я сейчас не буду собирать. Ясно, что сейчас вскрою всё, все эти упаковочки. Здесь уже, наверное, красиво скрыть не получится. Так. Вот он. Вот он. Вот такой. Что-то тут крутится. Сейчас ничего собирать не буду. Вначале прочитаю инструкцию. А потом все сделаю. И запишу ролик, как уже пользоваться. Этой магической бутылочкой. Вот уже менее аккуратно скрываю. Вот сама колба. Не совсем понимаю, как она тут стыкуется. Но надеюсь разберусь. Все на больше ничего нет а вот этот переходник для бутылки это я вот читал сюда можно вставлять обычную бутылку тоже вытащу так переходник для бутылки ну, и больше ничего нет вот не совсем понимаю почему не дает вот эту вот штучку для зарядки ну, наверное, считают, что они у всех есть. У меня их ограниченное количество. Итак, вот такая покупка была сделана на Вейнберсе. Разберусь, начну пользоваться, запишу отдельный ролик. Убедительная просьба, у кого есть вот такой вот генератор, пиано портабельный, кто им пользовался, Буду очень признательна, если напишите какие-то комментарии под роликом, ну, ваше мнение, ваши результаты, работает, не работает, как ощущение после приема водородной воды. Я тоже стараюсь не забрасывать эту тему, буду делиться той информацией, которую сам наработал. Большое всем спасибо, оставайтесь здоровы, это сейчас очень важно. Всем счастливо!